и мы будем делиться с вами рецептами блюд из кабачков на каждый день на праздничный стол а также расскажем как их приготовить на зиму законсервировать или заморозить сегодня готовим рулетики из кабачков с белым мясом необыкновенно ароматную и очень вкусную закуску нужно сказать что начинка для рулетиков может быть самая разная сыр с зеленью и чесноком морковь корейская с яйцами, с сыром и чесноком, просто помидор и так далее. То есть все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Рулетики из кабачков с куриной грудкой – это прежде всего очень сытно и очень вкусно. Рецепт этот простой и для каждого доступный. А чтобы все получилось быстро, вкусно и без хлопот, помогут следующие рекомендации – по выбору исходного продукта и самому приготовлению. Кабачки или цукини для этого блюда должны быть только молодые. Порезанные они должны быть как можно тоньше, иначе будут плохо заворачиваться. Кабачки можно не только запечь в духовке, как это будет показано в рецепте, но и обжарить их на сковородке с обеих сторон. Вместо сметаны для соуса. Как будет показано в нашем рецепте, тоже можно использовать майонез. Однако наш рецепт более диетический. Итак, приступим к приготовлению. Подготовим следующие продукты. Одна куриная грудка, 300 граммов кабачков, один помидор, 200 граммов сыра, соль перец по вкусу, растительное масло. 3 столовые ложки. Для соуса мы берем сметану полстакана и 2 зубчика чеснока. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Посчитать калорийность приготовленного блюда теперь совсем стало просто. Прямо сейчас скачайте бесплатно книгу с описанием алгоритма подсчета калорийности по ссылке под видео и регулируйте калорийность ваших приготовленных блюд. Начинаем с того, что режем тоненько кабачки и выкладываем их на противень, смазанный маслом и отправляем в духовку минут на 15. В это время куриную грудку разрезаем вдоль, солим, перчим и оббиваем. Для соуса в сметану выдавливаем чеснок, и все хорошо перемешиваем помидор режем кружочками а сыр натираем на крупной терке кабачки достаем из духовки и даем им остыть теперь формируем рулетики кабачок смазываем соусом выкладываем кусочек куриной грудки кусочек помидора сворачиваем рулетик и выкладываем в удобную посуду для запекания Остатки соуса выливаем на рулетики и ставим в духовку на 20 минут. Потом достаем, посыпаем сыром и опять отправляем в духовку до появления золотистой корочки. Вот наши рулетики и готовы. Желаю вам приятного аппетита. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу